Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его и на всю жизнь благоволение его.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 «Услышь, Господи, и помилуй меня! Господи, будь мне помощником!» «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славят тебя душа моя, и да не умолкает! Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно!»